Люба, садись занимайся, садись сама. не Начинай вот сюда. здоровье? Это особенный день Открывай Открывай, читай Большого счастья не буду открывать Какие из <свят> Счастье У счастья да? Какие? Мам, ты что не открываешь-то? Ага Ну потихонечку посмотрите <свят> Все секреты мои нет, ладно. Потихонечку <свят> потихонечку. <свят> Ох, ремня на вас нет ну чё? Все красиво. Мира. Мира, мамочка, день любви, любовь и благодарность, что твои дети. Ой, да спаси вас, Христос! Так а Владимира то владимир нету? Ну сейчас он занят, и сейчас он так напряженный у него. Это мама от всех, от детей. Владимир Владимирович. И от Владимира Владимир Владимировича. А это глухая. А девушка потом Севе говорит, а сего мне передает. Он говорит, а вы что везете живого? Сева такой, да нет, не живого. А -а -а -а. Она увидела гуся. А -а -а. ну, это мама тебе от внуков, от всех. Ну вот надо же, ну кто это придумал? Они. А кто зачинщик? знаю, это ну, такая разница. Говори, сидишь! Сидишь, говори! Вот они, они тут все тоже а? мелодичны? Ну, это мою могут... садовое? Ну Что? да, я понимаю. Ну спаси Христос, вот это внуки. Это внуки? Вот это внуки, я понимаю. Такой? Да, вот бабушка решает сама куда. Это лучше, чем живые, да? Не украсил не каить.